И снова всем привет. Эм, э, снова сатанинская паника. Белая и лежать. Я думала, будет ли э, этот символ тут? Белое и лежать. В конце фильма они вдвоем лежат. Вот она, белая и лежать. И почему-то показывают луну. Показывают луну. Видите терновый венец у одной девушки, у другой зубы. Что такое зубы? Выясняем, Но зачем показывают луну белое и лежать? У меня на очереди еще один, еще более откровенный эпизод, связанный с фильмом «Битва титанов». Терновый венец – недвусмысленный символ, ассоциация одна – Комментируя такие фильмы, не касаться этой темы не получается. не получается. Интересно, в конце героиня, когда она нервничает, она все время повторяет два пушистых кролика, два пушистых кролика. И, и она рожает двух кроликов. И, пожалуйста, заходите в телеграм-канал, там цитата, которую YouTube не пропустила. Цитата фильма очень интересная про 11 принцесс. Может я придираюсь, может расшифровываю неправильно, но я снова это нашла. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.